Всем привет, друзья! Смотрите, я сварила сегодня варенье, пятиминутка называется. Нашинковала, то есть сердцевину все убрала и сахар, ну все, примерно я ложила, не взвешивала ничего. Получился офигенное варенье. Он сейчас жидкий, кажется, но он постоит, он загустеет. Вот, на примере персикового варенья, смотрите, как он загустел у меня, какой он стал, как медовый. Вот персики. Вот. Это остатки уже, которые я оставила. такой Такое и будет у нас варенье из яблок. Загустевший. Персик я варила. А то же самое было. А, жиденький. А в итоге он запустил, прям. Так, сейчас буду заливать я в баночке Наша вареница. Яблочная мы любим варине. Да мы вообще все любим. Яблочная, не яблочная. Особенно я люблю варить это всю красоту. Как она получается потом. Ну, за милую душу зимой особенно. Такой медовый, такой яблочный спас точно. Яблочный спас. Офигенно вкусный. Я прям попробовала но ну, я пробую варенье обязательно пробую и М -м -м. прям шип без красота Та -та -та -та -та. красавочное варенье получилось янтарный цвет янтарный я думаю какой цвет это янтарный цвет получается у меня сейчас идет в данный момент стирка стирка у меня резетка перегорела сейчас Дариночка мой дядя приходил, который на видео, помните, я его снимала дядька Валерка мой молодец он у нас приходит помогает по звонку. Ну не обидчик он Шурик у нас Шурик натуральный Давид пошел за хлебом, нет? он не пошел и че, когда он пойдет? я ему карточку дала иди за хлебом, говорю Да, вот командуйте, в э, литровые баночки я варенье добавляю, накладываю, потому что у меня банок, банок осталось очень мало, почти все выработала и на салаты оставила. На салаты лечу, хочу сделать, лечо мы любим. Надо еще в тот подвал сходить, где мы. А, а, а где моя ложка? -то? А, она упала! А, нет, она вот так. Я думаю упала. В нашу квартиру, в одну комнату. Туда у нас подвал сходить. Давай, иди с Богом, давай, бегом! Так, сегодня у нас э, гороховая каша. Гороховую кашку сварила. Мы любим сливочное масло, я, я добавила, даже... и все. На в сатики такая каша. Да. И у меня. И у меня... И у меня. Не нравится? А это это и я вообще ушу... Ну, я Вот, садики холодные, что-то... Вообще вообще Да. Угу. Да что? Ладно, молодец, доедаешь. Сядь нормально, давай кушать. И пожарила мясо, печенька. Печенка с сердцем куриная. Что ты опять ноешь? Надо Рина будешь? О, мне тоже. Вилочкой? Да. Мне тоже вилку нужно. Только что -то время мне чё то, потому что а мягкие не люблю, она. Да. Что? Она... Она... Аминонада вилочку? Надо. Давай садись и кушай, нечего циковать. Все, давай, приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. На здоровье. А что вы не говорите? Мама, то я а что вы не говорите нам Мама. приятного аппетита? Мама. <с Phenem> я, я за них скажу Мама, приятного аппетита. Горячее дуй. Сейчас остынет. На, вон мясо тогда покушай с хлебушком. М -м -м. Вкусно? Да, вкусно. Знаю. У тебя есть. Вон есть. А сам... Даринка все сама хочет кушать. Я ее хочу накормить. Она у меня руки убирает только от меня. Но все равно к садику надо готовиться. Кушать самой, да? Не хочешь мясо? А я сад и друг. Молодец. То, я тоже вот очень прям Прямо все отойдет. У нас живот еще болел. Да? Я хотела бы свар. У меня тоже. Да. Я тоже хотела сварить. Ладно, давай все. Кто за столом но, такой говорит? Давай, кушаем. Но... Всем привет, друзья! Мы пошли Зайка вместе в клевушок кормить Вот не садится ребенок в коляску ни за что Вот так посмотрит, постучит, поорет, кто там будет сидеть И дальше пошла И дальше пошла падать Да Все, встаем Встаем Нас кто встречает? Кто Маня? нас встречает Маня, идет? Маня, Какой Маня? Это что, Вася. Маня вышла, что ли? Вася. А что? Что ты не можешь? Ты же сама Давиду не даешь коляску-то. Кто пришел? Да, пошли, Вася. Ох, я ведь забыла кашу и носить. Короче, друзья, я забыла ключи, как всегда, с детьми. И пришли мы. Отправили Давида и Динарку. Я тебе говорю там, дядя! Дядя, Дядя, один Да, да. Вот видишь? А то ходишь везде. Все там, Маню увидела? Боливать не на окно Сейчас, в... в... в... в... а? Ну правильно, правильно. В... А теплица, что убирать ли надо? Ну-ну. Полыть, мамуля мы не дрем. Амина. Мама, а этот дедушка хороший тебя. Да? А. Вот так мы все собрались Кучу, Вася, Манька, Белка Все куры Мама, Здесь Петька Там, там, там тучи Где тучи, туч нету Нет тучи Пошли Дарина Там дядя туда нельзя Там, там дядя туши. Там тоже дядя Мама тучи там Где туча зачем мама дог сняла я не знаю да она повесила на себя о гуси уже здесь пришли я пойду мама же рядом что девочки пошли Пошли. у меня даже маня и белка понимают девочки пошли они сразу на, вот, так мы не спеша все идем вместе. Кто кого подгоняет не знает. Белка Даринку или Даринка Белку. Гуси в воде купаются. Говорят. Кого? Не бойся мама здесь. На. Они злые, да? у нас. Что так долго-то? Ой, Боняшка-то у нас, вон у нас Бонечка. Котята не знаю, куда убежали, опять нету. Боня, Боня, Боня. И чё, на вострели то Чё? Девочки. Ну, мама же здесь рядом, садись, на кресло. На кресло садись, Да-да-да-да-да-да. И все садами идут потихоньку. Что, девочки, ждем ключики. О, топтать начал, Петя, топтать начал, все. Все, яйца появляться будут, значит. Ну да, вон это, гребешок у нее красный, она нестись начала. Я видела вас, давайте сюда, нечего тянуться, тянуть время. Давид, где-то несутся, где-то начали нестись. Кстати... Да, манечка моя хорошая, ты хочешь подаиться, да, у меня? Подаиться, хочешь? Белочка тоже, скоро доиться будем, да? Давид, Давид! Они, наверное, отсюда пошли. А вы что, братва? Давид, Давид. Давай сюда! Гуся испугалась. <звук> что <Чё> так долго ты... Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, я вам дам! <звук> Не бойся! Нет, я здесь, не бойся. Ну-ка! Давидович! Ты-то ты что испугалась? Не на тебя запрыгает? Давай, иди. Иди, открой им сразу. Давай я открою. Не кричи. Все, я открою сейчас. Иди сюда, беги быстрее. Тихо, успокойся. Дарина, быстрее тоже к себе. Давай, заходим, заходим. Сейчас я гусей закрою, а потом спокойно бегайте. Ой, Бонька встречает вас, Боняша. Иди, иди, Боньки, иди, иди, иди, иди, иди, Боню, иди играть, Боню. Боня, пошли. Так, друзья, гороховая каша у нас стоит, это поросенку, остатки. Там у нас еще пол кастрюли стоит. Давид пожарил колбаску у нас, колбаску пожарил вот сейчас. Положу сюда. А? Еще, будешь картошка. Давид делает салат. Даринке я дала картошечку жареную, да, кушать. Ага. Я смотрю э, <таспорядок> прямой эфир э, того, что э, бисер, бисера вязания. Я в этой группе нахожусь и слушаю, пока я варю, готовлю, жарю. Он как-то Так. Сегодня сделаю. Чуть-чуть блинчиков пожарю, у меня дети давно уже блины или уже они подошли, тесто подошло, и буду э, жарить. Кушай, кушай. Еще. Ну ладно, я протру, ничего страшного. Так, лук надо начистить. Амина! Брать в цвет. Потому что вот здесь у меня розовые нитки не было, я вязала на белый, соответственно. А вот если брать вот этот же вот, белый на белые нитки, то это